Сороки на слепой елане, услыхав приближение зайца, разделились на две партии. Одни остались при маленьком человечке и кричали дри -ти -ти другие кричали по зайцу дратата. Трудно разобраться и догадаться в этой сорочьей тревоге. Сказать, что они зовут на помощь, какая тут помощь? Если на сорочий крик придет человек или собака, сорокам же ничего не достанется.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 А то, если бы она его не боялась, не чувствовала хорошего страха перед могуществом великого Антипыча, и по собачке со всех ног бросилась бы ему на шею, то неименуемо болото бы затащило в свои недры человека и его друга, собаку. Маленький человек просто не мог быть сейчас великим человеком, какой мерещился травки. Маленький человек принужден был хитрить.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 Или умереть. Вот еще бы маленький ползок по земле и травка бы бросилась на шею человека, но в расчете своем маленький человек не ошибся. Мгновенно он выбросил свою правую руку вперед и схватил большую и сильную собаку за левую заднюю ногу. Так неужели же враг человека так мог обмануть? Травка с безумной силой рванулась, и она бы вырвалась.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 перешипнуть свою правду собаки, если мы сами его не застанем живым. Мы думаем, Антипыч не совсем в шутку об этом сказал. Очень может быть тот Антипыч, как травка его понимает, или по нашему человек, когда-то в древнем прошлом его перешипнул своему другу собаки какую-то свою большую человеческую правду. И мы думаем,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 Узнал я голос, ответил, и она вмиг к нему прибежала. После того вскоре и травка принесла русака своему новому молодому антипучу, и друзья стали греться у костра, готовить себе еду и ночлег. Настя и Митраши жили от нас через дом, и когда утром заревела у них на дворе голодная скотина, мы первые пришли посмотреть, не случилось ли какой беды у детей.